Привет! Когда мы общаемся с человеком, мы всегда пытаемся общаться с его сознанием, с его первым вниманием. И забываем про то, что параллельно нас слушает его мозг, и мы общаемся с его вторым вниманием. И тут возникает вопрос, а что такое мозг, и как он работает, и как тут можно начать с ним общаться? Смотрите, на примере речи мы можем создать у себя привычку строить фразы определенным образом. Если я говорю... «Я сегодня болен» или «Я сегодня нездоров». Для нашего первого внимания, для нашего сознания, это одно и то же. Но наше второе внимание работает как художник комиксов. В первом случае, когда я говорю «Я болен», оно рисует больного человека. Когда я говорю «Я не здоров, оно рисует здорового человека, а потом зачеркивает его. И если мы снимаем целый сюжет или рисуем целый комикс, то в первом случае герой будет все время больным. А во втором случае герой будет здоровым, но перечеркнутым, и он будет чувствовать себя хорошо. То же самое, если мы поменяем это местами. «Я здоров, и я не болен» для нашего сознания. Это одно и то же. Наше второе внимание и в этом случае будет начинать с того, что было за слово, и «да, герой был не болен». Оно будет рисовать больного героя, который будет перечеркнут. Это удивительная способность нашего мозга, она опирается на первичный сенсорный опыт на то, что мы видим, слышим и чувствуем. Потому что для того, чтобы отрицать что-то, нужно сначала об этом подумать. И если вы начнете тренировать себя, давать сообщения другим людям в той форме, которая вам нужна, потому что если вы скажете, пожалуйста, не забудь, для сознания «не забудь и вспомни» — это одно и то же. Для второго внимания, для мозга, в первую очередь, активизируется команда «забудь». И он вспоминает все моменты, когда он забывал, и включаются механизмы забывания. Если вы скажете человеку «вспомни», то это срабатывает гораздо лучше и гораздо мощнее. То есть вы можете в первую очередь войти в клуб людей, которые говорят, что делать, а ничего не делать. Потому что если вы говорите человеку «не расстраивайся», это не срабатывает, потому что это активизирует его настроение и вспоминания, связанные с расстройством. Если вы говорите человеку «настройся и успокаивай себя», то вы даете ему гораздо более правильное направление в этом смысле. Это очень простая техника, когда вы можете использовать «не…». Например, «это был не лучший день в моей жизни». Гораздо лучше влияет на человека и на вас с точки зрения бессознательного, чем если вы говорите, это был плохой день моей жизни. И если вы последите за людьми, то вы можете увидеть корреляцию. Есть очень четкие исследования, что люди более здоровые, счастливые и более успешные чаще используют позитивные слова, даже для описания негативных ситуаций. Они не врут, они не говорят, у меня был хороший день. Они говорят, сегодня у меня был не такой хороший день, как я ожидал вместо того, чтобы сказать, у меня был дерьмовый день. Люди, которые разрушают свое здоровье, они используют часто очень много негативных слов. Это отравленные люди. И я когда-то был таким человеком, и я тренировался на протяжении месяца так, чтобы научиться быть более гибким и свободным, и научиться формулировать позитивные формулировки так, чтобы мой собственный мозг и мозг людей, с которыми я разговариваю, имел возможность реагировать позитивно, убеждаться, соглашаться со мной, а не сомневаться. Я приглашаю вас потренировать этот простой навык. Когда он у вас сформируется, вы увидите, что на нем строится большое количество очень интересных работ с формулировками, с речевой машиной, которые делают вас гораздо более приятным и гораздо более убедительным человеком, чем вы были раньше. Тренируемся.